Всем доброго времени суток, с вами Илья. Всем спасибо за то, что вы смотрите меня, поддерживаете меня. Это меня очень сильно мотивирует. Вы просто лучшие. У меня, кстати говоря, есть телеграм-канал, в котором я пока что ничего не пощу, Но вы можете подписаться, ссылка в описании. Сегодня я буду апать рикошета на третью бронзу. Уже ну, вот, спустя день. Один день я пропустил, ничего не записывал. Но сегодня прямо вот так вот решил. Расскажу предысторию, а по я его уже 2 часа встретил одну прям хорошую команду рандомов. Мы выиграли где-то 10 раз, выиграли прям 8 скубков где-то. И команда немножко расформировалась после нескольких неудачных попыток. И потом я просто все слил. А сейчас. Сейчас мне попалась команда с Мортисом и Фрэнком. Я просто поражен настолько, что нам не везет, что против нас Шелли еще запихнули. Вот. И получается, тут я один сижу, стараюсь. как Расскажите, как у вас дела? Что у вас новенького в жизни в Бравл Старсе? Что у вас? там, кстати говоря, там Clash of Clans, э, RU, игроки не могут зайти в него не знаю. Чувствую, конечно, но я туда вообще не захожу, честно говоря. Вот, поэтому. Поэтому пока что нормально. Главное, чтобы Баллстар заходит, апу и себе титул сердцееда. Отлично, я минусую, кстати, двоих. Но у нас Морти забирает все гемы. Возможно, такие. Я сейчас проиграю, но есть шанс опять же на мне шанс хотя нет смотрите неплохо наши били там многих так интересно мартис будет адекватно сейчас ах я не добил этого рикошета там чуть-чуть не хватило буквально франк минусует ульту свою пустую так отлично Забираем Мортиса, забираем Шелли и забираем рикошета. Это победа, Мортис ничего не делает. он на меня летит зачем-то, когда у меня нет гемов. Вот, мы выиграли, это очень классно, радует, повезло. И мы, им, кстати говоря, третьего мастера, третью бронзу. Потихонечку идем к титулу Сердцееда, последнему. Это не может не радовать. Вот. Кстати, напишите в комментариях, какой у вас любимый титул. Что вы вот, качаете, там, какую бронзу. Интересно почитать. И вот так вот потихонечку буду идти. Если вам понравился видеоролик, то ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Пока.